я сказал, брони нету, если мне ты мне пол, мне мозги ебел, если ты Мужчина, пожалуйста, я вас нашу. я я я мне мозги ебел? Я вам говорю, вы мне документы дадите, я вам сделаю. Да, я саған, я саған, я саған, 4 Миссаран, Почему ты не говоришь мне? Почему ты мне не говоришь